Добрый день! В Горно-Алтайском государственном университете появилась новая видеостудия с большим функционалом и интересными возможностями. Студия может быть использована для создания видеоуроков и конференций, причем здесь можно выводить презентации в режиме реального времени, без монтажа. Также есть возможность транслировать необходимую для вас информацию с любого устройства, например, с телефона или планшета. Но самое главное, в нашей видеостудии есть волшебное стекло, на котором мы можем писать специальным маркером необходимую для вас информацию, а видео автоматически зеркалит. Видеостудия – это программно-аппаратный комплекс с необходимым оборудованием и технической поддержкой, чтобы развивать онлайн-обучение и новые технологии.